Привет-привет, друзья! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М99.1 ФМ на нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube-канале RadioNVC. В студии Олег Патлок. Добрый день. Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин. Сегодня мы начнем наш разговор не как обычно о событиях политических, о том, что происходит сейчас в Сенате. А вот с чего мы начнем разговор. Все больше и больше моих знакомых и друзей. Uh, рассуждают о том, что пора из этого штата потихонечку перебираться в какие-то другие более благополучные, благо, uh, как бы это сказать, ну, в более удобные для жизни районы, штаты и так далее. Да скажи просто, где тепло и солнце светит. Uh, да, ну и не, не, все, не все, так сказать. Uh, может быть, собираются во Флориду, но очень многие рассуждают, очень, очень многие уже переехали, кстати, из моих знакомых. Некоторые переехали на постоянку, некоторые просто приобрели там жилье и на зиму уезжают туда жить. И, честно говоря, вот, этот, вот эта мысль засела у меня в голове, и мы начинаем ее потихонечку думать всерьез. Чтобы, ну, единственное, что нас держит, это школа ребенка, но когда-то же это закончится, а жить в таком штате. Становится все сложнее и сложнее Условия не... жизни Жизнь становится все дороже Тексы все, все выше Да еще сейчас нам Новая администрация подкинет что-нибудь на федеральном уровне Какие-нибудь новые налоги а, Бутыджич мечтает о том Чтобы ввести дополнительный налог на бензин Хотя цены на бензин уже и так Поползли вверх. Так вот, чтобы поговорить о том, что же это, что из себя представляет жизнь во Флориде, каким образом а, попытаться ну, найти себе подходящее жилье для во Флориде, чтобы купить. Ну, то есть. А, мои друзья уехали во Флориду Жили, кстати, здесь, в Норсбурге у нас Уехали во Флориду и провели до, Довольно много времени а, в, Делая ресерч, так сказать Ну, изучая Я не понимаю, вопрос. зачем тебе там покупать квартиру Если у тебя столько друзей Понимаешь, Говорят, не имей 100 рублей, имей 100 друзей Тоже хорошо И для этого я пригласил к нам в эфир Владимира Шкловского Который теперь уже живет во Флориде, как я понимаю. И он нам попытается рассказать весь процесс, как все это происходило, поиски, изучение и чем все это закончилось. Добрый день, Владимир. Добрый день, Сережа. Я <связываю> понимаю, что э, э, все друзья подготовлены хорошо в плане того, что ты сейчас рассказывал в политическом плане, событий, понимают, почему нужно ехать во Флориду. И э, это, в общем-то, насущно. Я Почему Я объясню, почему я стал вот, разговаривать с вами, попросился даже на радио. Потому что я э, приехал совсем недавно, мы третья только месяц здесь, за, но за это время, я извиняюсь, если у меня проскочит что-то английское, я еще не привык полностью говорить по русской, все-таки это проскальзывает. А за это время э, очень много звонков ко мне от друзей и даже незнакомых, Люди приезжают, очень много приезжих, которые я тут встречался, которые уезжают. И большинство frustration, потому что приехали скорее что-то купить и потерялись, не знают как, уехали и спрашивают. Меня очень много знают, что я уже здесь живу. Поэтому я решил, что это будет интересно всем послушать. Но мой экспириенс во Флориде начался давно, я в Флориде очень хорошо знаю, с 90-х. И где-то в 2005 годах я интересовался, даже купил какие-то прапоти. И у меня всегда мысли были во Флориде, что надо жить на юге. И я, в общем-то, уже зная давно, что надо из Флориды уезжать, уже не первый год до этого, я чувствовал, я работаю в хай-техе, все прекрасно понимал, хай-тех стал уходить уже 20 лет из Флориды по экономическим, политическим причинам. И я знал, что надо будет ездить. Но э, где-то два года назад, два с половиной, мы поехали уже более серьезно. И когда я проехал э, э, по всем, по всей Флориде очень хорошо, еще раз, зная очень хорошо Южную Флориду, я там очень много бывал, и на Западном, и на Восточном побережье, я даже решил, то есть у меня там были известные места в районе юга Сарасоты, это Венес, Накомис, Порт-Чарлот, эрия, которую я любил. Я сейчас изменил решение. Но до этого я хотел вот то, что вам очень важное сказать, то, что Сережа начинал. Приехав вот сейчас сюда, я, в общем-то, это ожидал, но не ожидал до такой степени. Я даже поместил на Фейсбук там, Сказал вот такой небольшое, написал по пост с фотографиями, написал «Back to the USA, USA not the Вы помните такую Beatles-песню, знаменитую yeah. «Back in the USSR", когда они так и не смогли приехать. А вот я приехал сюда, и вдруг я почувствовал в первые же недели, что я попал в ту Америку, которая мы все любим, которая была в 91 году, я приехал в 91 году, которая еще была в начале 90-х годов. Я это почувствовал, почувствовал на чистейших улицах, на отсутствие полное бездомных, которые валяются на улице грязные, на полный порядок. Я, мне пришлось очень много ходить по офисам, э, оформлять, я уже ситизен, э, не ситизен, а резидент, так называемый, Флориды, у меня уже машина флоридская, надо было переводить масса документов, health department и все это вместе. И вот я, ходя вокруг по этим всем government и государственным организациям, я увидел других людей, я увидел других совершенно благожелательных, готовых тебе помочь, которые тебя слушают. Прекрасные офисы, все организовано прекрасно. Я вспомнил, когда я приехал в эти 90-е годы, как оно было у нас. Это совершенно сильнейшее ощущение, которое я почувствовал. И это сильное ощущение. Ну, вы знаете почему. Не буду объяснять. Флорида пока не республиканский штат, и здесь работает еще по старым американским тем законам, которые была Америка. И это настолько отличает резко. Вот прямо ну, здоровое такое оптимистичное настроение есть. Я открыл для себя вот здесь во Флориде, именно вот там, где я сейчас, это Палм Косса называется North из Florida или First Florida, я потом расскажу более подробно я открыл потрясающую природу которая даже не думал зная бываю во флориде все эти 30 лет очень часто живя в америке я открыл совершенно уникальную для вообще для америки это сочетание субтропиков которые есть обычно флорида есть этого и сочетание континентального климата в природе во всем Создавая такой медитараниан стайл. Это было совершенно для меня. Открытие до сих пор я не могу привыкнуть. Вот мы каждый раз что-то ездим, мы много ездим вокруг, открывая для себя шум эти, я поражаюсь. Красоте, необычности. Я к этому тоже вернусь. Я себя поймал на том, что я когда увижу полис, а ее здесь много, она контролирует все. Как когда-то было в Чикаго. Очень четко все работает. Я очень благожелательно. Я стал ощущение готов платить тикет только чтобы они здесь были. После того, что было в Чикаго, вы меня понимаете. Вот это все очень такое яркое ощущение за эти два с небольшим месяца. скажу откровенно, что я не ожидал полностью. Я, который хотел идти, а моя жена тем более, которую я оторвал, скажем, от Чикаго от ее любимого, от ее экскурсий. Я тоже люблю Даунтан. там прекрасный, который сейчас полностью разрушена, это ужасно видеть. И, приехав сюда, мы вот полюбили, просто неожиданно полюбили этот полнкоз. То есть ощущения совершенно иные, эмоциональные ощущения? Эмоциональные. Вы понимаете, вот я а вот про погоду утро, это... я ну... просыпаюсь, тут вот сейчас у нас, я вам поверну экран, может, тут не видно, тут окна, вон там окна, яркое солнце. Дело даже не в этом. А дело в том, что я вот встаю, и... Потрясающая природа. Я выхожу в любую погоду. Это бывает, зима у нас непростая сейчас. У всех плохая зима. А здесь тоже неожиданно плохая. Много холодных дней дует. Часто налетает фактически это, этот это, это, это воздух. Но я когда выхожу, я вижу эту природу. Я вижу чистые улицы. Я выезжаю на машине просто. Я еду по этим бульварам. Зеленые, чистые, широкие. Потому что новый город. Я счастлив. Я рад замечательно. Значит, вот я почувствовал, я попал туда, куда я хотел Даже не ожидал вот Я себя готовил, узнав, что здесь будет лучше Но вот я не ожидал вот это Совершенно откровенное такое чувство у меня А, а я жил скептически Хорошо, у меня, меня у меня вопрос У меня вопрос А Есть такая даже как бы изречение Если хочешь переехать во Флориду Поедь туда и поживи одно лето Сможешь? Значит, можешь Ну, Я помню, когда в Майами, скажем Летом было довольно сложно, но хорошо, если ты там сидишь в здании под кондиционером, а от, добежать от машины до ресторана становишься мокрым летом. Что вот в том районе, где вы остановились? Да. Я сейчас сразу перейду к этому, потому что вот два года назад мы поехали серьезно, и я э, по приглашению случайно заехал, тут у нас оказались знакомые у нас, Немного знакомых живет во Флориде, а в основном все живут в южных частях, это Форт-Лодедель, Майами, которые я перестал любить в последнее время. А я здесь бывал в начале 90-х, еще готов, в тех же районах была другая там Флорида, и сейфти, и чище, и приятнее. Большие изменения во всей Америке, а там тем более. Не люблю я, откровенно говоря, сейчас. Я люблю, вот мы были в прошлом году, отдыхали, там приехали Дирлей, который я люблю. Прекрасный такой городок, отдыхать. Я люблю Форт Лодерды, моя это, это в районе Прыжи, Это в Бук Букаратона, да? Это чуть-чуть да, южнее, ну, по-моему. Да, да. Я угу. туда люблю приезжать на неделю-две отдыхать. Там, конечно, прекрасные, там наверное, шикарные районы. Там красивые построили билдинги. Очень красивое все. Но оно стало оверпэкс. Я помню, как мы когда жили, от, есть от нас по карте, ну, буквально... 5-6 майлов мы ездили от Форт Ладдердея спуститься в Холливуд, туда, там, где обычно русская эра, там у нас друзья снимали квартиры. Я почти час потратил в пробках, чтобы добраться вот эти вот 6-8 майлов. Не проехать не пройдешь. Ну и второй сейфти. Вот сейчас в Панкост люди оттуда приезжают, которые живут давно. Не просто люди, а богатые люди у которых яхты, которые живут там давно, они приезжают в палм потому что там проблема не только там ПЭК стала, там сейфти проблема, очень серьезная. Беремся сюда, как выбирать вот Флориду, например, куда ехать? У нас был, например, я почему еще раз говорю, я рассказываю, потому что это мой собственный очень, то есть опыт, я извиняюсь, который будет полезен для всех. Вот если бы мы думали, например, приезжать только на зиму, мы бы вообще не покупали, мы бы сейчас, как мои друзья, снимают э, Канда, потому что покупать такие апартменты, это довольно дорого, не сколько, сколько цема а, а, апартментов, сколько ассоциейшн фи, H.O.A., там всякие накрутки, э, иншуренсы, это дорого очень. И Это невыгодно, если ты будешь там приезжать на несколько месяцев. Можно сдавать, но это тоже хлопотно. И это не всегда оправдывается. Вот у меня большинство друзей, которые летают уже, они приезжают на 3-4 месяца, снимают, дорого платят, но это выгоднее, чем держать апартменты. Если переезжать на permanent residence, на постоянное, то надо понимать, что на юге там очень жаркое лето. Ну, раньше я здесь работал даже в Мотороле, у нас там был филиал, часто приезжал. Ну, как-то я, в общем-то, тем более после Чикаго, мы привыкшие, у нас бывает жаркое лето, с такой же humid, то есть с влажностью, более-менее. Но как-то вот с годами уже тяжелее это. И если жить постоянно, практически вот э, то, что я знаю из знакомых, я хорошо это знаю, вот та моя любимая эра, там, где я раньше любил, это вот на Коми, Сарасота. Не было особенно. Володя, а вопро я, вопрос да. к вам. А... Ну, во Флориду переезжают очень много тоже моих знакомых и переехали, причем разного возраста. Есть помоложе, есть чуть-чуть э, ну, постарше нашего возраста, в районе вот 55 и выше, и люди постарше. И я знаю, что есть такие комплексы, так называемые э, 55 and up. Да. Э, я не знаю, как они там точно называются, но там то ли налоги на землю меньше, то ли какие-то льготы, вот если можно... Если вы можете упомянуть об этом, если у вас есть какие-то знания, расскажите. Потому что я знаю, что очень многие интересуются именно такими комплексами. Да, э, я знаю не так глубоко, но знаю неплохо. Я там бывал, меня возили туда. Вот э, Что там привлекательно? Флорида чем хороша, что здесь э, для резидент очень хорошие льготы. Вы знаете, здесь нет локал э, Флориды Прапоти текст очень низкие, причем вот у меня в городе большие дискаунты для резидент, например, 50 тысяч на пропати плюс 50 тысяч на сенер people, то есть, которые старше 65 Поэтому здесь очень много летает. Более того, здесь сделаны специальные комьюнити для 55 и больше, которые там очень, ну по сравнению с Чикаго, очень дешевая прапоти. Дешевле намного, чем там. Цены, я сейчас не берусь точно, потому что цены очень быстро поменяли за последние полгода в связи mm. с вирусом, но цены низкие. Володя, а как да. насчет вот, не только цен на недвижимость, да. а вот эти вот месячные, как, так называемые, assessment fees? Вот assessment, assessment, да. fee. Там низкий assessment fee, в этих вот 55 там низкий assessment fee. Вот, вот сейчас я знаю, например, есть отдельные девелопменты, которые мне знакомы, потому что я ищу сейчас э, апгрейд свой дом, потому что я вернусь к этому. Мой experience прийти к тому, что тебе нравится, это сложно, поэтому я здесь. Вот, я сейчас буду менять дом, купив, который купил два года назад. Значит, всего 600 долларов в год, вот такой на 600 долларов в год, вы понимаете, это 50 долларов в месяц. В этих же э, я точно не скажу, сколько, но это довольно низкие. Вот в этом же размере 100, может быть, долларов. Это для таких комьюнити... Для Флориды это очень низкие, потому что в обычных, хорошо, хороших девелопментах это значительно больше. В зависимости от какие услуги они предоставляют. Но у меня вот товарищ купил совсем недавно, я знаю, покупает. Почему? Потому что входит очень хорошо оборудованный. И если человек активный, там... Гольфовые поля, картинги, бассейны и не один, и теннисные корты, и магазины, есть, и сенс Даже туда входит, например, вода и телевизор. И когда посмотришь на все эти вещи, то вот товарищ купил Бокаратон. То в общем-то это не так плохо и выгодно. Ты платишь, вроде, много, но это ты снимает остальные оплаты, как вода, всякие там гардишремулы, чистка и все это остальное. Володя, опять вопрос. А... Насколько вот я слышал от, от своих знакомых друзей, которые переехали уже туда, во Флориду, и вы упомянули Бокаратон, так вот они говорили, что в Бокаратон в основном стремятся те, у кого есть дети, потому что там хорошие школы, если же нет детей, то можно выбрать поблизости есть Дирфилд э, Бич, есть э, вот то, что вы упомянули, вылетело из головы. То, Дил, нет... Рей. Дил Рей, Рей. Рей. да. Вот, вот, вот туда вот, если нет детей, если не нужны школы, то лучше туда, там дешевле, чем в Бокаратоне. Правда это или нет? Нет, ну, я эту вери очень хорошо не знаю, потому что я не интересовался глубоко и с самого начала. Я действительно скажу, что Бокаратон дорогой, это такой э, primary, fancy, скажем, мы там бывали часто, мне нравится там гулять, но там дорого. Там даже люди, которые местные, долго живут, они живут в и в других саборбах. Вот Дилрей, там есть даже рядом, Бока, ну, забыл, ну, не важно, рядом буквально находится несколько саборов, но в Родо дорого, да, там дорого. Но дорого относительно, вот я скажу, вот я там был, смотрел, можно купить, например, 300 тысяч, можно было, сейчас, может быть, уже выше, купить хороший таунхаус, очень хороший там, такой, в девелопменте, сейчас, наверное, выше. Синглхаус uh, там, конечно, значительно был уже 400, нормальный 400 и выше, сейчас, наверное, уже больше. Цены резко пошли вверх после вируса и после этих событий политических ретов, вы это знаете. Вот, но... Букаратоне стало немножко сейфти, не очень. Там край поднялся. Потому что это связано с вот, перенасыщенностью Южной Эре. Я говорил, да. Но ну, нам по сравнению с Чикаго, ну разве можно сравнивать то, что здесь? Там, но если говорят, Букаратон одни русские, за счет кого поднимается край. Да, да. да это да. это, это говорят, шутка, там, шутка, конечно. Вот мы посмотрели на карте, там у вас кости, у вас есть Крайм высокий, я говорю, по сравнению с чем, с кем, с Кишкага или с этим. Но вот там есть другие города, где там намного меньше. В этих других городах живут одни летают Там какой может быть край? А это обычно живой город, 60% работающих. Я вам потом расскажу. Есть бытовой край, как в город городе. У меня вот я иногда... Забывая дверь открыть. Раз у меня полдня простояла дверь входная, открытая. Я приехал, я поразился. Стоит спокойно. Просто я смотрю. А у меня на ибоху здесь далеко не. Я просто смотрю, там этого Букуратона, там, по-моему, он меньше, чем Норсбург в два раза или в три раза. Да он маленький совсем. Он напакован ужасно. Точно так же, как и другие сети. эти Бич и остальные. Есть хорошая Ария Дилрей, которую я люблю. Я попал туда несколько лет. Пять назад случайно туда вот так, пальцем, зная, оказалось, что это очень развито, и там очень много Jewish community, там очень safety, там, там не разрешают строить high rising building, то есть большие отели. Отелей там нету, там нет больших домов, поэтому там в основном своя комьюнити. есть приезжие, которые рентуют. Вот. и я встречал там прямо вот в кафе, когда, ой, обнимаются друг друга люди, давно не виделись, там как бы все свои в основном, прекрасная атмосфера там, я там очень люблю, и мы там опять отдыхали год назад, я там была возможность у нас через наш клуб снять там небольшой отельчик на берегу, и мне там нравится отдыхать, но жить я привык, вот как в Саброби я живу, у меня в Саброби, вот в Моржбуке был дом, большой дом, на большущем лоте в лесу. Другой, у меня как бы кантри стал жизни, <laughs> который можно найти в большинстве Флориды. Вот. Ну, кто что любит. Поэтому это дело выбора. Это то, что я хочу потом остановиться. Если Молод... вы затронули... Давайте-ка так. Нам, нам сейчас нужно прерваться на О. рекламную паузу. Буквально минуту, несколько минут, после чего вернемся, продолжим. И... У нас очень большая программа. Я подготовил столько материалов. Я даже продолжим буквально после рекламы. Да. Сразу после рекламы хорошо, продолжим. Хорошо, Возвращаемся к беседе с Владимиром Шкловским. И говорим мы сегодня о Флориде, о возможности переехать туда. Что нас может ожидать там, какими, с какими проблемами, или наоборот, с какими радостями мы можем там столкнуться. Так, кстати, если у вас будут вопросы, вы можете позвонить. 847-400-5200-5200. Ну и, Голодин, давай, давай продолжим. Ну давайте продолжим. У меня большая программа, но мы коснулись э, выбора, я хотел немножко позже сделать, но давайте мы продолжим ну, по поводу выбора. Значит, есть, вот когда, знаю по себе и разговаривая с людьми, которые мне звонят, как-то я начал такую вот советующую роль. Но у меня э э идея, поймите, я не брокер, у меня главная идея, чтобы нас здесь было больше, чтобы приезжали наши хорошие люди сюда. Те, кто правильно сюда. голосует. Володь, давай мы примем звонок от радиослушателей, чтобы да. лежать на линии. Добрый день. Пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый А какова остановка с этими? С крокодилами? Повторить. Спасибо. Хорошо, я скажу. Потому что жена тоже напугана. Она везде, где ходит, она ищет крокодилов. Ну, я здесь два с половиной месяца это правда Северная Флорида я крокодилов не видел я слышал что у одних знакомых они живут двое на бакиарде у них бакиард выходит там на лес и там есть небольшой пен. одного зовут Федя а другого Петя по-моему они назвали они довольно мирные они такую поставили загородку железную и они помню живут два года живые нормальные никто их не кусает но в принципе этих мало в нашей в основном крокодилы, конечно, это в южной эре, там, где Эверглейд. Это касается как западного и восточного берега. Вот, особенно западного, там, где Нейпл. И там есть они. Там надо быть аккуратным просто. Но если вы не будете на них налетать и им угрожать, то я думаю, что ничего не будет. Не надо лезть там, где везде висит. Вот я здесь езжу на всех, на всех озерах там или где-то, что осторожно, тут могут быть крокодилы. Ну, как я везде, а я человек любопытный, не лазил, несмотря на крики моей жены там да. за загородки. Везде Понятно, вышел везде, на охоту, крокодила, крокодила не нашел. Главное, главное вы, нашел. вы их, главное, кормите, чтобы они не были голодными. Давайте, и все, и они вас, не нападут да, на масса вас. Масса звонков да. давайте попробуем да. принять. Добрый день. Добрый день. Павел, я прослушала, поздно подключился, я не знаю, где вы сейчас живете. здесь вот повторите, может быть, вы ваш контактный телефон. Да, я дам контактный подруг, телефон. Да, скажите, пожалуйста, вопрос по... другой. Что вы думаете о этой стране, где Clearwater, Treasure Island, Санкт-Петербург? А, я там проезжал, я хорошо не знаю. Проезжал очень хорошая эрия. Я думаю, что кто хочет туда, может ехать. Вот. Единственное, я, я не сказал причины, вот, по которым я переехал сюда. Вот, Давай, тогда это, вы экологическая чистота. И лето, которое можно выдержать здесь, там я не уверен, на Мексиканском заливе, там тяжело Добрый день, пожалуйста а, Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а как работают вот эти комплексы 55 и старше? Я имею в виду, допустим, человек купил и получилось так, что он умер его родственники могут продать эту квартиру, или что, что с этой квартирой потом? Или они могут вселиться в нее? Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Насколько я знаю, у меня такой странный вопрос. Вы покупаете там property, это ваша личная property, вы не рентуете ее. Есть отдельные кандовские комплексы, это рентовые комплексы. Но в основном все 55, насколько я знаю, вы там покупаете себе квартиру, она ваша, она за вами остается за вашими родственниками, если там все это оформлено, при смерти вашего родственника вы будете ее владельцами, вы продадите ее, она никуда не исчезает. Давай напомним, вот женщина до этого звонила, просила уточнить, а где вы сейчас, в каком месте? Я в Панкости сейчас, Пан... мой телефон, э, ну не просто для справок, я пытаюсь помочь, Ну, если очень важно, необходимо, звоните мне 847 899 0883. Okay. Я бы хотел продолжить. Может, или Конечно. Давай, давай продолжим. Это у нас да. время бежит. Бежит. А, ты а еще мне надо, надо очень много места. рассказывать. Вот. А, значит, выбор. Выбор зависимости. Значит, очень важный момент, который я прошел. Если вы хотите здесь жить, можно жить везде. Живут везде. Но. Трудности с летним периодом будут больше, естественно, в южной части, где Майами и Бокаратон в том числе, и особенно это Мексиканским заливом, это Нейплс, э, Сарасота, ну и включая даже выше, Тампа и выше там. Почему? Это южная часть Флориды, и там жарче, особенно это э, восточное побережье, там, где э, есть... Это так называемый Голдстрим канал. Ну и мексиканской есть две особенности. Если уже о климате я заговорил. Значит, Мексиканский залив, то есть западное побережье, оно, то есть отсутствие вот этого атлантического бриза и погоды, которая набегает и которая дает этот свежий воздух, это очень сильно сказывается. Там более маги, так есть такое выражение, то есть более, ну вы понимаете, влажности больше, значительно больше. Разговаривая с людьми, которые вот живут в Непле, особенно там на юге, на мексиканском, подавляющее большинство уезжает на лето, на 3-4 месяца в среднюю полусуну, в Чикаго, в Нью-Йорке и так далее. Так раньше всегда было. Потому что оставаться, это надо будет под кондишеном почти все время, особенно днем. Утром и вечером можно выйти, ночи там тоже влажные, теплые. Там нет охлаждающего бриза, это мексиканский залив. Это раз. Поэтому на, э, скажем, в восточном побережье, там есть Атлантика, но она, она как бы перегорожена вот этим вот Голфстримом теплый, она его сохраняет на зиму. Там можно зимой купаться, в отличие, например, от северных, где у нас там у нас два-три месяца купаться нельзя, в том числе купаться не можно, нельзя и на э, выше э, там на Персарасота и выше там тоже. Прохладно там зимой не купаешься эти два-три месяца. Но я вот даже был в Сарасоте буквально два года назад, когда был, мы приехали, это был конец января, начало февраля, и вдруг пришла теплая погода, поднялся воздух, температура 78 до 80 Фаренгейт, и я ощутил вот этот маги, то есть влажность сильная, даже в это время это чувствуется. Это надо знать. Многие люди это переносят хорошо, а многие это не очень. То есть причина, по которой я выбрал, я вернусь сейчас к этому, вот северно-западную, которую я никогда не знал, я сюда приехал, мне начали говорить об этом, я делал очень большой рисочек, исследования, подтвердилось такими данными, у меня есть data, и я на собственном опыте это почувствовал. Вот сейчас даже когда поднимается жаркое выходит флористское солнце, а оно страшно пекучее, это все знают жаркое, оно сильное, вот даже у нас здесь, когда температура 65-70, мы загораем, мы идем на пляж, а здесь зимой бывает такая, бывает выше средняя, 65 полнкоси. Там ставим зонтик, чтобы от ветра, и вместо. 60-65, у нас 80, солнце печет так, что прикрываемся зонтиком и мажемся. То есть в Флориде отсутствие озоновых покрытий, это давно известный факт, пробито. Здесь очень сильно яркое солнце, это надо знать. И в Флориде говорят, они всегда в спасаются от солнца в любое время года. Я на себе это перенес. в 93 году, поехавший сюда первый раз в отпуск. Я из Киева, я вроде привыкший из юга. И мы поехали в первый наш отпуск, приехали в форт Лодер, вышли на пляж. Был такой дождик, тут чуть даже покапывал, буквально на пару часов. И прохладно было, и я без ничего не намазался. Ну, что там такое? И мы погуляли. И при, придя на утро, в, на следующий день, я вдруг почувствовал, что плохо себя чувствую, я не могу быть на солнце, вернулись. У нас был второй степени. Ожог кожи. Нас испортился весь вечер. Мы были синие, и с нас слазила кожа. Вот мне об этом рассказывали, я это на себя перенес Поэтому будьте осторожны с Лоренским Солнцем. Значит, я вернусь к тому, почему мы вы выбрали э, эту так называемую северо-восточную часть. Здесь уникальная климат, природа, и поэтому здесь можно жить летом. При том, что здесь... Жарко летом и температура меньше всего лишь на градусе, на несколько градусов, чем на Южной Флориде, здесь нету влажности. Здесь можно дышать. Это обусловлено двумя факторами. Отсутствие теплого течения. Оно отбивается этим мысконабором, отходит на десятки майлов и сюда прорывается атлантический вот такой прохладный воздух. Летом он спаситель. Он пронизывает здесь на многие майлы и десятки майлов, меняя природу и делая возможность дышать, это чувствуется. Поэтому, когда мне это говорили, я не верил, пока не почитал сам, и пока не приехал сам, вот тогда Бог это не почувствовал сам, и теперь я это чувствую здесь. Вот это очень важный фактор, который мы выбрали здесь. Здесь уникальная совершенно природа уникальный климат. Вот этот мыс Канарбал, он не только э, отбивает, э, ну, скажем, зачем же отбивать теплое течение, когда это хорошо. С одной стороны, хорошо, это можно купаться, но с другой стороны, это дает влажность, та, которая в Южной Флориде невыносима. Вот, и здесь вот у меня данные я открыл, чтобы напомнить, я их помню очень хорошо, когда я выбирал есть, Если по температуре, я сказал, это не очень отличается, по, по влажности это уже значительно. А вот есть такой индекс, например, выживаемости человека. Они сделали три уровня. Это маги, опрессив и мизерабл. Это то есть маги, вы знаете, это как бы фоги такое, то есть туман гнетущий и просто несчастный в нашем переводе. Когда мы трос просто нельзя переносить. Так, по сравнению с южным Майами и Форт Лодердей, если там это начинается с мая и по октябрь, то на северной Флориде это практически июнь, даже не июнь, а вот этот мизеровал, когда очень тяжело, всего три месяца продолжается. Количество дней вот с этим тоже резко отличается. Если на юге это 40-45 дней из трех месяцев, где будет мизеровало эта погода когда очень плохо переносится. Это не просто там, магии, опрессов, как говорят, все такое, неважно. Не это очень тяжело. То здесь всего 10%. То есть, вот эти вот три месяца всего 10%. Это очень существенные факторы, которые для людей, которые сюда готовы приехать, жить постоянно. Ну, давайте говорить, Володя, я перебью на секунду, давайте говорить так. А погода, это, наверное основной фактор, который влияет на тех людей, которые работают на улице. То есть, как Сережа говорит, я пока дошел до ресторана, я там был мокрый. Ну, окей, сколько ты в день или в неделю раз идешь от машины до ресторана или от машины до магазина? То есть, там мы говорим о том, чтобы пройти каких-то там 30-50 метров и все, и ты опять заходишь в кондиционер. Ты приезжаешь домой, ты заходишь в кондиционер. Если ты идешь на пляж, то... Там совершенно другое, там дует ветерок, там уже немножко другой как бы микроклимат что ли конечно если вы едете переезжаете во флориду и вам придется работать на улице вы кровельщик или вы плотник который будет работать на стройке где строят новые дома и целый день на улице конечно тогда этот эффект на вас будет сказываться эффект вот этой вот горячей температуры высокой температуры и влажности а в остальном мне кажется что это не такой основной фактор, от которого нужно отталкиваться при переезде во Флориду? Смотря для кого, понимаете. Вот если говорить для людей, которые работающие, естественно нет. Я там был, вот я туда приезжал работать. Если ты проводишь весь день в кондишн-системе, а потом приезжаешь домой и сидишь тоже в кондишн-системе, или идешь купаться на пляж, там, где ты бываешь довольно редко, это хорошо. Для людей, которые приезжают сюда жить более старшего возраста, особенно ретаймэнд это большая разница, потому что одно дело сидеть под кондишеном, а другое дело быть на природе, гулять, здесь очень богатые леса, я об этом остановлюсь, и жить полноценной жизнью. Людей, которые, например, интересуются. Вот для людей, которые привыкли жить, вот очень важный момент. Это момент нашего как стиля жизни, привычек и дел. Большинство из нас приехало из средней полосы, Россия, Советского Союза, живет в средней полосе в Америке, где есть леса, где мы гуляем, мы к этому привыкли. Мы любим это, собирают грибы, ловят ры на рыбалку. Вот если жить Кстати, там, о найдёт, рыбалке. Это, это будет большое ограничение. Кстати, о рыбалке, это один из факторов, которые могут повлиять на мое решение. Так вот, я тебе скажу по поводу рыбалки. Я, у меня тут, мы так скачем все время. Природа здесь настолько уникальна, я даже не ожидал. Вот тут уникальное сочетание столкновения, я бы сказал, двух полос: это континентальной такой умеренной и субтропической. Вот как раз на этом узком перешейке, на Неке, так называемой Флориды вверху, особенно вот на искосте, где еще ветры вот эти Атлантики. Здесь я даже вот проезжал, я это сначала теоретически так, в общем-то я сам это рисунок сделал, высчитал. Вот если я переезжал, вот здесь, где мы живем, на полкости, которая на берегу, ну могучая природа, могучие тут дубы флоридские, это громадные, они развилистые, это как лукоморье, обросшим мхом, это просто сказка. Громадные пальмы, таунинг, пальмы тоже большие, громадные тут ели, ели, которые сюда залезли случайно вот с этого континентального стороны, они высоченные, как корабель, их называют таулинг. Сочетание с большими разными пальмами тоже высокие очень. Такая мощная природа, которая в обычной Флориде нету. Она такая небольшая, даже там сосны небольшие. Вот е е е Мы ездили в, вот недавно в Орландо, от нас час езды мне. Это близко. И вот я видел, как я по мере удаления от берега, Десятки майлов, как менялась природа, уже отъехав, подъезжая бывшие Орланды, которая от побережья стоит, наверное, там 40 майлов. Там уже хорошая природа, там есть леса, все, но это уже мелкие, уже не то. Yeah, а Володя, вот здесь это могущество. рыбалка, рыбалка, Сережа интересует, Рыбалки, какая рыба там мало. водится в реках. Я почему вспомнил леса, потому что они делают климат и дышать тут потрясающе. Это маршрумс, это грибы, ягоды, все это есть. Озера тут вот Поэтому масса озер. Вот эта Атлантика приносит эту влагу, которая везет, масса внутренних озер, на которых полно рыбы. Рыбы тут громадное количество. Я приехал, там называется Blue Spring. Один из много таких спрингов. зимнее время. Володя, Володя, все, стоит. Володя, рыба... можете не продолжать. Сережа принял решение. Рыба стоит, Сережа не видел. Я поставил на Фейсбуке, если он раньше, еще месяц назад, мне просили, друзья, там несколько моих после фотографий. Рыба косяками стоит, спринги даже не плывет, Она ждет тебя, Сережа Бери руками, а черные. Какие-то большие не видишь. Вот, вот эти коровы. Сказочные вещи. Коровы, коровы, которые борские, Менетис. они заходят в эти Менетис. лиманы. Ручьи а, здесь да. А тут реки, они полусоленые, это сейчас связаны с водой. Ну, да, да, да. И их сотни этих больших коров, это громадные подводные лодки, плавают прямо вот под ногами. Я видел. Я, я, я, я фонарел. Володь, Володь, к сожалению, времени не остается. Давай-ка знаешь, что у людей наверняка возникли вопросы дополнительные. Давай, ты еще раз напомнишь свой номер телефона, и если у кого-то будут более конкретные вопросы, ты уже людям подскажешь, поможешь, проконсультируешь. Или если у вас есть страничка на Facebook, то люди могут вам отправить да. сообщение. Да, у меня есть на Фейсбуке, меня могут найти по имени Владимир Сколский, да, Владимир могут Скловский. отправить мне сообщение. Телефон, просьба звонить по серьезным вопросам, потому что иначе я не выживу. 847-899-0883. Что я бы хотел очень сделать? Моя была задача объяснить, как нужно выбирать пропыти, как нужно с брокерами, потому что я не очень доволен. Уровень здесь брокеров низкий. И мои друзья из этого страдали, которые уехали, ничего не купили. Здесь То есть делают ошибки. Да, обращались. ошибки, неправильно совершенно. Вводят, я знаю нашу комьюнити, стиль жизни, что люди любят, правильно хишинки я знаю все эти вещи. Все, Поэтому спасибо. это очень важно. Спасибо большое, Вало. Спасибо, к сожалению. Я бы, просто Сережа, нет. если будет, я могу продолжить еще полчаса. Где-то появится время, я с удовольствием. Что я Слушай, ну давай, ну, давай тогда не уходи, давай ну, еще. Ну давай уже после, да, давай. Ну и к черту эту периода. политику. Сколько можно да. о политике? Тогда да, оставайся. Ну, на ну, давайте, на линии. Хорошо. Тогда да, поговорим. Продолжаем нашу программу, там на заднем плане Алла Брусина, может помахает нам ручкой на всякий случай, для чикагских зрителей и слушателей. Я не знаю, ну давайте ну, помашем, да. Да, привет, Алла, привет, привет огромный, вот так, Все. вот так, Понятно, это другое да, дело. Есть, да. Поскольку так, нам не хватило продолжим. времени я в первом части, да, э, давайте мы продолжим. еще да, об э, этой эре палм Еще раз я люблю, влюбился в это, в это место, потому что еще раз хочу emphasize, или как сказать, highlight. Ты посмотри, вот видите, как я после 30 лет работы в американских фирмах. Короче, очень важный момент. Люди приезжают из Чикаго, очень многие, они не могут себя подобрать, потому что говорю, стиль жизни, к которому мы привыкли, он здесь, вот именно в этой части, очень хорошо может быть, потому что здесь для активити, и не только активити, для образа жизни, когда мы привыкли гулять, я выхожу из дома, я гуляю, тут трейлы обалденные, где можно ходить, кататься на велосипеде, леса, прогулки здесь, все это, это отличает. То есть я хочу сказать, что выбор, Например, города большого от вот таких небольших городов, это в том, что здесь мы как бы сохраняем свой саборбранный стайл жизни. В чем и заключается? Паум Кост, он уже относительно небольшой, очень быстро растущий город, самый быстро растущий город во Флориде. Он уже был только недавно 74, уже 90 тысяч и строится великолепно. Он как бы небольшой город, между находится. Есть Джексонвилл на севере, там есть такой известный Сын Августин недалеко. До Джексонвилла 60 майлов, э, Джексонвилл 25-30 майлов, э, вернее, наоборот, Сын Августин 25-30 майлов. Южнее э, Дайтона это 25-30 майлов. И Орланда до нас э, 60 майлов тоже. Значит, мне ехать, э, то есть я еду в Орландо час, час 15 для некоторых, Форт-Лодоре 45 минут, час, вернее, не э, в я уже спешу, просто время пожимает, <laughs> извиняюсь. Джексонвилл, часть, все Новобусин 25-30 минут, меньше даже там за То есть, живя здесь, это очень важный выбор тоже, что э, Ну вот отсутствие, например, концертов и ну, такой шикарной жизни как говорится, одеть красивые туфли, пойти, это не проблема, потому что подъехать 20 минут, кроме того, что в Полкосте, тут потом скажу, что есть, в любой другой город или час, даже в Орландо, который стал крупнейшим культурным центром, кроме Эпока, там все есть. И фестивали, и любые джазовые концерты, и все, и куча ресторанов, все там есть. Сейчас это не проблема для нас, саборбой, которые живут привыкли к соборной жизни. А как, Мы это выбрали, а как насчет концертов вот, артистов из России? Потому что как ни крути... Сразу говорю, одно... они приезжают в Джексонвилл. Там, это уже большой город. Они даже в Джексон не приезжают. И тем более в Орландо. Ну вот я, Маяк. когда смотрел города, да. по которым проходит вот этот тур, то я ни разу не видел Джексонвилл. майами я видел, например. То есть, вот вопрос... Я знаю, что есть. Ну, меньше, естественно, приезжает в Майами, там большая русская комитета. Так вот вопрос, насколько вот вы... Вас тяготит вот это отсутствие Большой э, русскоязычной общины Потому что очень многие ведь едут В, в Майами э, Рассказываю сразу В да, да, э, Панкосте 10% Русской общины То есть из уже 90 тысяч 9 тысяч русских Громадная русская община угу. Тем более, и Поэтому сюда заезжает уже Русский ансамбль так, уже есть, Один, один из основных вопросов Русская колбаса продается там? Есть ли русские Два магазины? Ну русских. все, самое главное. Самое главное. Я когда приехал, да. меня спросили, поехали купили. Уже второй открылся. Я говорю, что почти 10 тысяч человек русских есть. Да, что, слушайте. Все приезжают. Я, я скажу... Большие комьюнити, э, прекрасные магазины, Asian. есть португальские рестораны и магазины. Вообще, и... если столько русских там, уже пора как-то выдвигаться в конгресс штата, наверное, русскоязычным жителям во Флориде. Вы, что вы думаете на этот счет? Пора, да. Вот приезжай, да. <laughs> Пора. Приезжай, Я буря. даже думаю, что кто-то есть, потому что русский живет очень много. Вот мы, Сережу... от все-таки да. перевезем туда жить, и мы его отправим в Конгресс, Точно. а там уже прези Дурнов. президентство не, об, не за горами. Не об этом я мечтаю, я мечтаю о пенсии. Сережа, я тебе скажу, если Байдена да, выбрали да. там почти в 90 лет, или сколько ему там, 80, 80 да, то у тебя еще и столько лет, чтобы стать президентом. Чтобы спокойно на пенсии. Да, но ты не родился здесь, к сожалению. Ну, будешь вице-президентом. Давай, давай вернемся к этому. Да, да, Володя, извиняюсь, давайте, да. продолжайте. Значит, так, секундочку, перейдем, да. О чем мы говорим? Да, вот поэтому вот этот стиль жизни, который мы ведем, он здесь великолепно э, реализуется. Люди, приезжая сюда, ну, которые мне знакомы, больше знаю, уезжают недовольны, потому что они это их то, что им показывают, им это нет. То есть им нужно, чтобы где-то было рядом, кому нужно, кому нет. Кому ближе к морю, обязательно, а кому больше в лесу, кому больше, там, где есть прогулочные дар тропы там, где есть какой-то простор, куда выйти. То есть вот это знание людей, понимание, где какие, если я подхожу уже э, к Real Estate. Значит, кратко о городе. Город совершенно новый. Вот еще одна уникальная особенность. Он совершенно новый, и поездив и даже по э, neighborhood городам, он очень выгодно отличается и сейчас быстро по этому развивается. Совершенно новая инфраструктура, построена городу всего, официально с 99-го зарегистрировал, начали его строить с конца 70-х, как просто community retirement, а официально, в общем-то, он пошел развиваться где-то с 90-х годов, совершенно новый год. Большие бульвары, большая инфраструкция, там, где еще, например, задействованы поля, подготовленные, площадки, вот я проезжаю, смотрю, для строительства подведена дорога, все подведено, расчищено, ставьте дома, то, что сейчас уже и делают. Просто ставят дома, там уже застройщиков. 60 строительных компаний сейчас, было даже когда-то больше, но 60 пришли опять на все обратно, опять пошел бум. Сотни контракторов, куча реалистейт э, компаний. Я проезжаю, везде все бурно строится. То есть э, город как инфраструктура его подготовлен прекрасно. Это дало возможность, если раньше его держали как ретаймент э, много лет назад, и бывший говенд как-то пытался сохранить, то последние годы все резко изменилось. И приезжают уже серьезные компании. Вот, вот большая компания по... При, э, строительству лодок, ботов, потому что рыбалка тут страшная, обалденная, очень популярная становится. И причем рыбалка не только на море, а именно по лиманам. Вот эти реки здесь, которые вдоль и текут вдоль моря, они сюда выходят из вот, Атлантики, я рассказывал. Громадные разливы, и там основная рыба. Туда приходят вейл, то есть киты и дельфины. Я как-то сел там, на лавочке в парке, и передо мной, как на параде, дельфины проплывают. Я такого в жизни не видел. так настолько много заходят. Вот, поэтому э, город быстро растущий Если раньше большая часть была, вот начался он с того, что были недорогие дома. Но эти недорогие дома, по сравнению с нами, у нас бы такой дом стоил бы, наверное, 1400, может быть, 500, 600. Ренчи, а там они дешевые, раньше стоили там 100-150, сейчас уже вот 250-300. Вот, то сейчас больше строится уже Канда, строится, и город, э, если казаток привыкли, а, Панкост – это деревня, это кто знает плохо Панкост. Значит, естественно, что хайвей 95, который идет вдоль недалеко несколько майлов от берега, все, что от от него, это уже очень дорогая, не очень, но дорогая эрия, которая пока стоит 2-3 раза дешевле такая же эрия, чем Форт Лодердей и Майами. Если на хороший дом на, берег, на канале 400, 500, 600, то такие же дома стоят миллионы в Форт Лодердей и Майами, поэтому сюда переезжают. Тут есть очень дорогие, девелопменты прекрасные, я там был. Ну и не очень дорогие по сравнению, совсем недорогие, дорогие. В 2 раза меньше, чем, опять же, на юге. Поэтому сюда люди переезжают. Город, люди, кто это говорит, совершенно не знают, что город на самом деле. Есть большие девелопменты, ресорты, прекрасно оборудованные, мощнейшие, дорогие, со всеми соответствующими утилитей и инфраструктурой. Но сейчас э, город развивается, вот буквально в октябре, в декабре, выиграл бит по всей Флориде. Большой университет э, в Джексонвилле будет строить здесь большой филиал специально госпиталем. Это университет медицинский, престижный. И сюда, конечно, будет много рабочих мест, молодежь потянется, это все поднимет город. Более энтертейн, раньше были... И до сих пор жалобы, что вот нет энтертейма, действительно там было мало по сравнению с большим городом. Вот сейчас это все правильное взяли направление, возвращ... приходят компании, будет второй университет строит комплекс для э, усовершенствования врачей большой, и город стал сильно развиваться. И быстро быстрее всех поднимаются, наверное, сейчас цены, поэтому ну, надо долго не задерживаться. Разные есть в городе Эри, которые дальше от берега, надо знать, э, и ближе от берега, есть девелопменты, есть общая застройка. Застройка, скажем, есть три фазы города, которая есть, э, начальная была фаза города, построена в 80-х, 90-х, это на каналах начальной, которая известная большая компания строила как бы, начало этого города. Основная часть города, которая была построена с 90-х годов, 2005 год, вот была застройка до 2015, это известные такие секции, если меня, вот, все люди все знают, спрашивают, а в какой секции ты живешь? И я знаю, и там R, W, вот эти все секции, они построены уже вот в эти годы, что я сказал, структура такая, некоторых людей это отпугивает, что там нет тротуаров. там... Дорожки, так, дорога такая узкая, и нет тротуаров, но большие участки, прекрасно заросшие все. Это потому, что по этим улицам там почти нет машин. Там сделано так, что там, где ход в основном машины, это выбранные улицы. такая интересная структура. Есть с замкнутыми для сейфти, с круглыми улицами, там такие тихие, спокойные улицы. Это разные. Одним нравится, другим нет. Нравится, что тихо, другим нет, хотят городскую вещь. Для этого есть девелопменты. То есть это надо знать понимать людей, понимать стиль жизни и понимать, где это нужно делать, с, с кем работать и что показывать. И поэтому люди уезжают, их не туда везут, показывают какое-то либо очень дорогое. У нас здесь есть очень дорогие девелопменты, которые как полкос пошел развиваться, сначала он был на север как бы, а сейчас он спускается вниз, центр города, который почти не, до, не разработан хорошо, забитый, большая территория с дорогами, все. вот только начинает по-настоящему разрабатываться. Там, это на югу уже, это близко к Флаглер, есть такой небольшой городок, который Каунти-столица, он совершенно маленький-маленький, там Бунал есть рядом, есть аэропорт небольшой, он всегда там был, который примыкает, и эта гора смещается... На юг основная часть перспективная, так называемая третья очередь, как я называю ее, она будет развиваться на, больше на южной части уже. Хотя и на север тоже развивается. На южной части она граничит совсем близко Орман, так называемый, это пригород, большой отдельный город, известный ресорт, очень красивая природа, и там девелопменты очень дорогие, девелопменты красивые, которые недалеко от моря стоят, и стоят в этих вот красивых лесах, которые я говорю, совершенно... Лукоморные леса потрясающие красивые есть. И поехать отсюда, то есть на, немножко на, на саус, 5-10 майлов, 15, на норс, лиманы, заливы. Берега совершенно открытые, в отличие, вот что главное, кто любит море и купаться, здесь нет такой плотности и сложности попасть на берег, как Бокаратон, любимый русской комьюнити, в городах, потому что я там был, там машину поставить проблема иногда, потому что очень ограниченные парковки, там напакован сильно. И берега хорошие, там хорошо, но это проблема. Здесь же десятки майлов совершенно открытого берега, с доступом ты можешь поставить вдоль дороги, A1A проходит вдоль берега, и ты можешь поставить в другом месте. Берега потрясающие чистые. Я оставил там на Фейсбук несколько фотографий. Я всё время фотографирую, у меня сотни-сотни тысяч уже снимков. Надо разобраться, потому что меня все время поражает природа, берега. Они разного цвета, песок, больше ракушечный, желтый, белые пески. Лучше, чем в Сарасоте. Я в Сарасоте эти кварцевые пыльные пески не люблю. А здесь белый песок, настоящий песок. Широченные пляжи, как вот показывают Капа-Кабана там, Бразилии сотни метров укатанный пляж такой. Это знаменитый, как Дайтони, там, где машины ездят. А вот здесь у нас, на севере, вот белые те пляжи, которые ближе к Сент-Августину, сразу за севером Палкоста, укатанные и широкие. И это мощь этого океана, тут Атлантика, с этими волнами, такой бриз, такая энергетика, такой воздух. Просто обалденно. Поэтому здесь возможности выбора колоссальны, в отличие от юга, Букаратона и всего остального. Там все очень ограничено и напаковано. Поэтому это дело выбора. Кто что любит, надо это понимать при выборе Флориды, возвращаясь к выбору. Вот. И единственное, что я забыл сказать об экологии. Чистейшая экология, она обусловлена тем, что именно в этом месте единственным по-настоящему, то есть не единственным, самым лучшим, скажем так, из Флориды. Нет загрязнения среды, поэтому оно как тут идеально. Тут не было никогда индустрии, и тут поэтому птицы, какие только я тут удивил зоопарке, белые, красные, эти цапли высокие, журавли, они не пуганы, они людей не боятся. Рядом с тобой два метра он на тебя смотрит, стоит, Белый журавль громадный или серая, сапля большая, совершенно спокойно. Это уникально тоже. Почему экология хорошая, очень важная? Я изучал сам, и у меня есть подруга-товарищ, которая профессионал, 25 лет, которая до сих пор работает на высокого уровня Она это все подтвердила, знает больше меня, но я это прошел Два фактора. Это разработки нефтяные на Мексиканском заливе, который влияет на экологию, море очень сильно, и сейчас подробно пойду, и течение теплого Голстрима, которое начинается с Южной Америки и приносит всю грязь, все дебриз, что сбрасывается в этих латиноамериканских странах через этот поток, вот туда вот на юг, касаясь Нейпл, Майами проходит всем этот поток, который мы любим, теплое течение, и уходит назад. Это данные экологов, они уже бьют барабаны. Володь, ну и следующих полчаса нам опять не хватило, поскольку у нас Все, сейчас запланировано. Давай. Тогда Значит, назови еще раз номер телефона. Я напомню, если надо будет людям, я могу посоветовать правильных брокеров, потому что уже личный опыт я прошел. Я могу дать только серьезную, потому что иначе не звоните, меня замучаете, у меня много дел. Если я серьезно человек настроен, тогда я могу уделить внимание. 847-899-0883. На Фейсбуке я много не ставил, не было времени. По... Могу иначе под... ставить на Фейсбуке. У меня, можете меня найти. Я даже не помню. Владимир Скловский. SKLOVSKY. Отлично. Все уже передаст. Спасибо, Все. спасибо. Удачи. Все.